Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. И у нас в гостях Александр Усанин. В прошлой передаче на канале Вести Волкон мы затронули вопрос об ответственности вообще людей за страну, за общество, за жизнь нашу. А сегодня, Саша, мы с тобой обсудим вопросы как раз вот ответственности в области образования. Ты вот говорил о том, что происходит в обществе, в общественной палате, в политических кругах. И сегодня вот Видимо, обсудим вот ответственность в этой сфере образования, родители, дети, политики. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Что происходит вот в общественной палате, какие движения начинаются в обществе, побуждающие людей, все-таки более активно участвовать в общественной, в политической э, области, и в, жизни на, в жизни общества? И что меняется, по-твоему? Ну, сейчас для всех уже очевидно, что не только президент управляет страной, и от него не все зависит. Э, хорошая демонстрация это ну, последние месяцы Дональда Трампа, когда действующего президента какие-то закулисные игроки отрубают от всех э, средств э, информации, ну, от твиттера, Фейсбука, да, да. Инстаграма, даже его прямые эфиры просто прекращались с табличкой, ну президент там говорит не то, что соответствует действительности, то есть есть какие-то цензоры, которые фильтруют, что нужно говорить президенту, действующему президенту Америки и точно так же в России. Не все указания президента, даже майские указы исполняются. Он давно уже подписал закон о внедрении здоровья сберегающих технологий Технологии в образование. Чтобы, да, школы. Да. До сих пор это не, не внедрено. Более того, сейчас оказывается, министерство образования, оно не подчиняется никому. Оно само себе ставит цели, <смех> задачи. Это удивительно. Я первый раз об да. этом вообще вот от тебя услышал, <смех> что Министерство образования... Ну, все говорили, Катасонов говорит, что Центробанк не подчиняется никому. Оказывается, еще Министерство образования тоже. Рекомендации Госдумы носят только рекомендательный характер. Тогда и правительство не подчиняется не Госдуме. Мы с тобой это, вот, об этом говорили. Вот сейчас правительство уже начало структурно давать отчет в Государственной Думе. Но так или иначе, сейчас интересная и важная ситуация, когда... Людям дают понять и события из жизни, и здравый смысл, что не нужно перекладывать ответственность только на одного президента, думая, что он всемогущий. У меня один друг, руководитель одного из крупнейших институтов, ну, не такой уж большой институт, там 200 ведущих, там профессоров, там несколько тысяч студентов, он говорит, что мне потребовалось 4 года только для того, чтобы понять, как управлять институтом. Ну, то есть, чтобы войти ну, вот, во все вот эти тонкости, только чтобы понять, сколько вам нужно времени, чтобы войти в положение дел в стране. И вы что, уверены, что вы сможете контролировать все процессы? Я не буду говорить о внешнеполитических связях. Да, Разберитесь да. в отношениях с Турцией, с Ираном и так далее. Да, То есть да. положение президента – это глобальная ответственность со многими фронтами. И не все его ну, поддерживают, потому что у нас есть много ставленников финансовых структур. Ну, видимо, не только финансовых, но и идеологических. Идеологических, которые тоже раздирают страну в разные стороны. И нужно это все собрать, объединить. Президенту нужно помогать своей активной жизнью. Да. Сейчас идет, вот знаете, такая активизация одновременно сверху и снизу. Если до этого революции были какие-то сверху, буржуазные революции или снизу пролетарские, да. то сейчас, как говорит генерал Ивашов, в России назревает революция третьего типа. Одновременно сверху и снизу. Потому что правительству тоже хочется, чтобы Россия не подчинялась зарубежным каким-то вот этим структурам, чтобы экономикой России управлял президент, а не ФРС и не какой-то международный банк. Потому что Набиулина госпожа подчиняется не указаниям президента по уставу Центробанка, а финансовым международным системам. И здесь нужна вот как раз активизация гражданского общества, потому что для того, чтобы происходили серьезные изменения сверху, нужно, чтобы был запрос ну, и фундамент снизу, чтобы общество ну, э, хотело того же. А вот представьте, что, например, Путин, который не курит, кабинет министров не курит. И он скажет: дорогие там, россияне, вот все запрещается, продажа табачных изделий. Какая реакция будет негативная? Негативная. Что хотят разрушить наше здоровье? Мы же все равно будем курить. Мы будем курить самосад, всякую дрянь будем курить. Да. И чтобы не разрушать наше здоровье, чтобы мы не курили всякую дрянь, обеспечьте нам продажу товаров компании «Филипп Моррис». ну или так далее. То есть, или спиртное, там, если, например, трезвость, это хорошо. Если опять будет сухой закон введен, как бы введен Горбачевым, реакция будет негативная. Мы же будем там дихлофос там пшикать да. в спрайт или еще там что-то. Поэтому для того, чтобы были какие-то самые даже хорошие изменения сверху, Нужно, чтобы мы соответствовали им. Вот Светлана Чуйко э, наш комментирует наши передачи и говорит: мы сами вообще-то ничего не делаем. И с, такими, с таким отношением к жизни мы далеко не уйдем. нас зрители поддерживают. Полностью многие. поддерживаю, Светлана. Мы сами должны в первую очередь взять ответственность за судьбу наших детей. Да, и руки. мы должны интересоваться, чему, как учат детей. И в первую очередь, как эта система образовательная отражается на их физическом и психическом состоянии. Да. Если вы протестируете ребенка до того, как он пошел в первый класс, и через год, и увидите изменения не в лучшую сторону, можете подавать в суд. Я публиковал статистику за 30 лет. 2000 2010 Убыль детского подросткового населения 9,5 миллионов. знаете, речь еще о нашем личном культурном уровне. С момента развала Советского Союза динамика убыли не улучшилась в России. Но посмотрите Узбекистан. Мы можем по-разному относиться к узбекам-гастарбайтерам, но с момента развала Советского Союза население удвоилось. Экономическая ситуация у них аховая, они зарабатывают деньги в России, но их мужчины ответственны. У них экономики нет, они приезжают в Россию, зарабатывают, да. они живут в бараках, все денежки отсылают свои с семьей. Я общался с христианами и с мусульманами, которые живут в одном городке у христиан там полтора ребенка на семью спрашиваешь почему они говорят ну дорого сейчас детей воспитывать и так далее. Что значит дорого? Да. Обращаешься к мусульманам почему у вас столько детей это ж дорого? Они отвечают если Бог посылает ребенка он пошлет и деньги на ребенка. Да. Мы говорим там о перенаселении планеты. Это вообще полный бред. Бред. Сколько душ поселяют посылается Богом на эту Конечно. планету, столько Богом посылается и пропитание, и да, даже еще да. с излишком. Если правильно питались, если бы не нарушали гармонию мира... А а вот, ее... кстати, гармония мира. Посмотрите сейчас, количество людей, страдающих от ожирения на планете, да. превышает количество людей, умирающих от истощения. Владимир Филиппович Базарный э, против системы пошел, но сейчас уже сотни школ в России применяют его сберегающие технологии, и это можно потребовать от каждого директора школы. Вы, как родители, можете прийти к своему да, директору, да. показать подписанный президентом, закон о внедрении здоровья сберегающих технологий, ну и просто потребовать развести мальчиков и девочек в параллельные классы. Это не стоит ни копейки. Mm -hmm. мальчиков, mm -hmm. мальчиков в класс mm -hmm. А, девочек в класс Б. Это не стоит ни копейки. Результат будет потрясающий. Концентрация, внимание на предмете, поведение улучшится, успеваемость повысится вместо сидячего образа жизни. Конторки подвижные, это тоже ни копейки а, не стоит. Ну, я, может быть, там небольшие это, изменения. Да, я это то, добав... что один человек может изменять. Да, я добавить хочу. Мы занимались, вот начиная с 2008 по 2011 год, начальной школы по Владимиру Ивановичу Жохову. Властном как раз начальной школы, которую могут дети проходить за два года. Даже ранее. Удивительные результаты в эксперименте участвовали 60 школ Челябинского на вот Сереж Кайдаш, с которым мы там трудились в этом проекте. И он показал, что за короткий промежуток времени, 2-3 года, дети мотивированно получают желание учиться прошли первый класс до нач... да. конца начала так что опыт есть уже при этом лицензированные все системы да. базарного например они уже прошли все виды государственных экспертиз просто берите и применяйте вся информация есть на сайте да? Нужно просто взять на себя ответственность, собраться с нескольким родителями, прийти к директору Конечно. школы, принести письма, требования в двух экземплярах, потребовать, чтобы поставили входящие. Это замечательно вообще, да. вот уточнение, да. потому что родители пишут, я просто знаком, я участвую с ними в этом да. деле, они пишут обо всем, но только не о том, что надо внедрить. Нужно просто составить официальное письмо с претензиями и с вариантами решения в двух экземплярах, принести к секретарю, попросить чтобы на двух поставили входящие да. данные, один к себе, да. и потребовать ну, там, через месяц отчитаться. Если через определенное время никаких изменений или начала изменений не будет, можно просто передавать дело в суд. В суд? Потому что это намеренное причинение вреда здоровью детей. Да. Это есть такие статьи у нас в уголовном кодексе Путин уже дал указания, просто эти указания не исполняются. И все, что родителям нужно, это потребовать исполнение. исполнение законов и указаний при Замечательно. Все. Да. Потому что у нас в первую очередь главная забота о здоровье детей. Да. А сейчас здоровье детей разрушается. Дети приходят в школу здоровые, со светящимися глазами. Да. Через год у них уже у 60% психические стрессы и ухудшение зрения, физиологии и так далее. Дорогие друзья, разрешите поблагодарить Александра за интересную информацию и вообще за позитив, позитив который нас ведет и толкает, и побуждает к действию, к гражданской инициативе. На сегодня мы закончим наш эфир. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Владимир Тюняев и канал «Техногон». В гостях был Александр Усанин. До новых встреч. До новых встреч.